Привет! Вы на канале АвтоСтронг. А вокруг меня мотоциклы нашего двухколесного бренда MotoStrong. Все эти мотоциклы недавно приехали из Европы, а сейчас продаются по заманчивым ценам с полным комплектом документов. Мы настолько уверены в состоянии этих мотоциклов, что вы можете проверить их с любым экспертом. Если нужно, снимайте пластик и меряйте компрессию. Все будет четко. А еще мы поможем с доставкой в Россию. Звоните в Мотостронг. Все контакты в описании. На нашем канале есть уже четыре обзора на двигатели Subaru. Настало время рассмотреть один из самых крохотных из них. Итак, встречаем ЕЛ 154 Перед вами полуторалитровый литровый атмосферный двигатель Subaru EL154. В его конструкции нет ничего выдающегося, кроме оппозитной компоновки. Его легкосплавные блоки накрыты двухраспредвальными ГБЦ а на впускных распредвалах установлены фазовращатели. Вообще, в основе этого мотора лежит конструкция двигателей EJ-серии. Ход поршней в 79 мм, такой же, как у 2,5-литровых моторов. Коленвал и шатуны этой полторашки заимствованы у самого большого 4 оппозитного мотора Subaru. Вообще, этот двигатель можно запросто отнести к старой доброй EJ-серии. 1,5-литровый двигатель l 154 с 2006 по 2011 год устанавливали на рестайлинговую Subaru импреза второго поколения, а также на Subaru Impreza третьего поколения на восточных рынках некоторое время этот двигатель выпускался параллельно с более старым и 15 Импрезы с 1,5-литровым двигателем довольно распространены, так как по цене вполне доступны. Даже есть переднеприводные автомобили. Вообще, этот двигатель EL154 получился проблемным и компромиссным. Даже поклонники марки Subaru при всей любви к марке считают этот двигатель самым бестолковым. Его 110 лошадиных сил очень грустно визуально. Тут импрезу. Но самое неприятное, что этот атмосферник выхаживает примерно 150 тысяч километров и вообще мрет как муха. Благодаря его родству тесному с двигателями EJ серии, многие владельцы меняют его на двухлитровый и вообще проблем не знают. Вообще, этот двигатель начинал стучать вкладышами или заклинивал с пробиванием одного из полублоков уже к пробегу в 60 тысяч километров. Часто на капри ремонт и свап, то есть агрегатную замену на другой двигатель. Этот мотор попадал уже при пробеге в 100-120 тысяч километров. Редкие экземпляры с одним или с двумя владельцами доезжали до 200 тысяч километров. Единицы доезжали до 250 тысяч километров. И то владельцам приходилось прикладывать немало усилий и внимательности, чтобы этот мотор прошел 200 тысяч километров. А проблема в Потреблений этого двигателя масла сейчас обо всем подробно расскажем. Вообще, до серьезных проблем и ремонтов, о которых мы расскажем в конце обзора, этот двигатель служит совершенно без нареканий, хотя к пробегу в 100 тысяч километров может назреть необходимость в замене лямбда-зондов. На это укажут конкретные ошибки. Также придется решить вопрос с катализаторами. Также могут наметиться утечки масла из-под прокладок клапанных крышек. Также обратите внимание на участок под генератором. Там установлен датчик давления масла. Датчик частенько подтекает по контактному разъему. В этом случае придется поменять датчик на новый. Реже на запущенных моторах появляются утечки масла по сальникам распредвала, сальнику коленвала, а также по уплотнительным кольцам на фазовращателях. Ну, а сегодня в разборе этого бестолкового двигателя нам поможет очень толковый механик Дмитрий. Встречаем.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 Вы знаете, двигатели внутреннего сгорания работают на воздухе и бензине, а этот мотор еще и на моторном масле. В выпускном коллекторе мы обнаружили лужу масла. К сожалению, это стандартная ситуация для этих моторов. Также этот двигатель оборудован клапаном EGR, который владельцы успешно отшивают. К сожалению, рядовая ситуация стружка в поддоне. Вкладыши здесь, наверное, нижельцы. Добавим, что для замены свечей зажигания на импрезах не нужно вынимать двигатель или сверлить передние лонжероны. Да. Такой народный способ есть, а нужно слева снять аккумулятор и его площадку, а справа демонтировать корпус воздушного фильтра и в тесных пространствах с помощью ключей с карданчиками вынуть свечи. На этом полуторалитровом двигателе установлено два фазовращателя, которые, естественно, управляют фазой открытия впускных клапанов. Иногда блок управления фиксирует ошибку P0011, которая говорит о рассинхронизации впускных распредвалов. Как правило, нарушение работы системы фаз газораспределения происходит из-за проблем с подачей масла к фазовращателям. Спереди на ГБЦ двигателя EL154 есть две трубки со штуцерами, в которых находятся фильтры из металлической сетки. Со временем из-за подгоревшего масла эти сетки фильтры загрязняются и нарушается подача масла к золотникам системы и фазовращателям, и тогда система начинает работать некорректно. В большинстве случаев чистка этих сеток помогает, и система начинает работать нормально. Эта же ошибка может появиться при загрязнении самих возвращателей и при нарушении мета ГРМ. Удивительно, но немало моторов ЕЛ-154 загнули клапаны из-за обрыва ремня ГРМ. Причем это происходило с оригинальным ремнем, то есть до его первой замены менять этот ремень надо каждые 105 тысяч километров а оценить его состояние можно сняв кожух с левой ГБЦ если на ремне видны трещины то его надо срочно менять ремень и валы устанавливаются очень просто на хороших новых ремнях есть метки также метки есть на всех шкивах их надо просто совместить друг с другом также Внимание требует натяжитель ремня ГРМ. Натяжной ролик качается на рычаге, в котором находится демпфер. В исправном состоянии шток демпфера вдавливается с усилием порядка 27 кг. Если демпфер вдавливается пальцем, то тогда его надо менять. Ролик с демпфером в комплекте стоит $100. долларов. Еще изношенный демпфер издает посторонний цокающий звук. Обратите внимание, что в нашем случае демпфер уже начал потеть маслом. Также нередко срывается резьба в кронштейне, к которому крепится натяжитель. Новый кронштейн стоит $30. долларов. Вот это 30-долларовый кронштейн. Сюда вкручивается натяжной ролик ремня ГРМ. Если что-то случилось с резьбой, эту деталь можно купить отдельно. Обратите внимание, что клапанные крышки установлены вот на такие резиновые прокладки, которые со временем дают течь. Если говорить о состоянии, то прекрасное состояние кулачков распредвала и светлый масляный налет. А Это говорит о том, что масло в этом двигателе обновлялось часто и, как вы понимаете, методом доливки. Стариться оно не успевало. Гидрокомпенсаторов в этом двигателе нет и, как вы понимаете, мало какой мотор EL150. 54 дожил до необходимости регулировки тепловых зазоров. А Правый ГБЦ все то же самое, но лаковый налет здесь темнее, потому что это ГБЦ хуже охлаждается. Об этом известно каждому субаристу. Двигатель EL154 не жалуется на качество прокладок ГБЦ. Их не продувает. Сами ГБЦ, собственно, служат тоже хорошо. С блоком цилиндров ничего особого не происходит. А вот поводом для значительных расходов являются другие обстоятельства. Ну а в нашем случае в обоих ГБЦ мы видим признаки масложора. В принципе, это стандартное обстоятельство для данного двигателя. Легкосплавный блок цилиндров, открытая рубашка охлаждения по состоянию естественно видны следы масложера на донышках поршней, слабенький он и побежала стена стенках цилиндров. Ну и При вращении коленвал движется очень туго. Скорее всего, вкладышем – да. Чтобы добраться до поршней любого оппозитного двигателя, надо обязательно располовинить блок. Начинаем! У владельца Subaru с двигателем EL-154 есть одна большая забота ⁇ следить за уровнем масла. На практике до 60-80 тысяч километров эти моторы не потребляли масло, но затем начинали его активно поедать. В поддон этого двигателя помещается 4 литра масла, а расход масла на старте начинается с 300-500 грамм на 1000 километров. То есть это... Двигатель способен легко и непринужденно сожрать все масло между заменами. Именно из-за работы на сухую этот мотор задирал вкладыши и клинил в поддонах. Заклинивших моторов обнаруживалось буквально пару стаканов масла. Когда начались массовые проблемы с поломкой этого двигателя, поклонники полуторалитровых импресс буквально каждое утро начали проверять уровень масла. Дело в том, что с пробегом расход масла только растет и может достигать литра или более на тысячу километров. И в этом случае владельцы импресс с этим мотором начинали откладывать деньги на свап на двухлитровый мотор и J204. Более-менее нормально этот двигатель служит с моторными маслами с хорошим щелочным числом, так как оно обладает высокими моющими свойствами. Оригинальная инструкция по эксплуатации предполагает широкий диапазон допустимой вязкости от 5В30 до 10В40 и 5В50. Как показывает практика, этот мотор с более густыми маслами становится не таким жадным к смазке, но более густые масла не подходят для регионов с холодными зимами. Ну а на самом деле причина масложора кроется в неудачных поршневых кольцах. Маслосъемные кольца тонкие и поэтому быстро закоксовываются. А еще они устают к пробегу в 150 тысяч километров, изнашиваются и теряют упругость. То есть теоретически замена поршневых колец при прогрессирующем масложоре может продлить беспроблемную эксплуатацию этого мотора еще на 100 тысяч километров. Кстати, в продаже есть оригинальные поршневые кольца и поршни двух ремонтных размеров. То есть двигатель EL-154 пригоден для капремонта. Не часто владельцы 1,5-литровых Subaru решаются на капремонт этого двигателя. На самом деле за вполне вменяемые деньги можно этот мотор поменять на беспроблемный EJ204 мощностью 180 лошадиных сил. Это практически одинаковые моторы. Все датчики с 1,5-литрового двигателя надо переставить на двухлитровый донор. Оригинальную проводку моторного отсека и ЭБУ менять не надо, но блок управления все-таки придется прошить на 2 литра. Однако для полной переделки на двухлитровый мотор надо будет установить впуск-выпуск от него же. Также на основе вот этого блока цилиндров можно построить турбомотор практически любой конфигурации. Блок цилиндров прочный и выносливый. В него можно установить масляный форсун накрыть его ГБЦ от двигателя объемом 2,5 и поиграть с турбонаддувом, получится монстр от 250 лошадиных сил, который будет служить и радовать больше, чем оригинальная атмосферная полторашка. Обратите внимание, что маслосъемные кольца не такие уж и закоксованные, но без Особых причин они потеряли подвижность. В поршнях есть по 8 отверстий для отвода масла, но они не помогают в противостоянии масложору. В нашем случае с этим EL154 случилось то, что с ними обычно случается. Обратите внимание, полная палитра – вкладыши задранные, провернутые и приваренные. Коренные вкладыши меньше подвержены износу, поэтому они просто задраны. Коленвал у нас не жилец. Естественно, шейка четвертого цилиндра уже никуда не годится. Ну что, разборка закончена. Сегодня мы разобрали вот такой вот никудышный двигатель Subaru. Мощность ни о чем, надежность ни о чем. Если вы и дальше хотите, чтобы мы делали вот такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала это плюс. 500 тысяч километров к надежности вашего автомобиля с вами всегда была и есть и будет компания Автостронг.